как открыть замок риф 1 микрофон у меня хреново пашет он почти ничего не слышит но постараюсь объяснить на видео А теперь, как закрыть его? то есть, вот. Ну то есть вот, вставляете его, Провора... проворачиваете его и до щелчка